Слышали ли вы о том, что прямо сейчас на базе исходного кода CSGO разрабатывается новый соревновательно-командный шутер в стилистике Вьетнама? Нет? А то, что этот проект разрабатывается с официально полученной лицензией и разрешением от Valve уже более 5 лет? Тоже нет? Тогда вы сегодня узнаете много всего нового. У микрофона снова Максим, не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению ролика. Поехали! Практически все сверхпопулярные мультиплеерные жанры изначально создавались как модификации на базе популярных игр. Первые концепты моба стали вырисовываться на пользовательской карте второго Старкрафта и доведены до идеала в Defense of the Ancients или же в доте для третьего Варкрафта. Батл рояли выросли из смеси серверов Майнкрафта на основе фильма голодные игры и последующих итераций в виде пабга для второй армы. Командные шутеры само собой породил counter страйк, сделанный на базе первого half лайфа, а всякие автобатлеры выросли из кастомного режима авточест для доты, которая изначально сама была лишь модом. Замечаете, как со временем начинает прослеживаться крайне забавная тенденция, буквально замкнутый круг, когда на основе игр создаются моды, которые перерождаются в полноценные игры, на базе которых создаются другие моды, которые впоследствии вырастают в самостоятельные игры. И сегодняшний проект как раз подходит под данное описание. Он создается на базе исходного кода и официальной лицензии от игры, которая изначально была модом, за основу геймплея взята другая игра Valve, которая тоже изначально была модом, и все это работает на движке CS GO. Понимаю, что немного запутано, так что давайте разбираться. Знакомьтесь, Ваки, тимлид данного проекта, как и многие из нас, он большой любитель движка Source и вырос на играх вроде Half-Life. Counter-Strike и Day of Defeat. Параллельно с этим, Ваки крайне интересовался историей и в особенности периодом Холодной войны, в связи с чем, помимо игр на движке Source, он крайне интересовался и играми о военном конфликте во Вьетнаме, особенно первыми двумя частями в Вьетконг, и в один момент его осенило. На Source есть казуальный Day of Defeat про Вторую мировую, есть хардкорные инсёрдженси о современных войнах, но нет чего-то посередине, что и стилистически, и геймплейно могло бы удовлетворить более широкую аудиторию, и соревновательная игра в сеттинге Вьетнама может идеально заполнить эту нишу, если подумать, это действительно интересный временной отрезок, тогда использовалась как оставшееся вооружение второй мировой войны, так и недавно появившееся современное оружие, благодаря чему потенциальный оружейный арсенал и игровые механики увеличиваются. практически практически вдвое. Таким образом и зародился проект под названием Military Conflict Вьетнам. От самых первых зарисовок и концептов до текущего состояния игра разрабатывается уже 5 лет. В качестве фундамента первые два года разработки использовались исходники Source SDK 2013 и сильно модифицированные механики Half-Life 2 Deathmatch. Однако, как только получилось подготовить первый полноценный прототип из демонстрации вертикального среза игры, ребята собрали 4 минутный трейлер и написали большое письмо в Valve. Целью обращения было получение исходников CS и официальной лицензии первого сорса, которая позволила бы продавать проект в стиме как полноценную игру. К удивлению разработчиков, ответ оказался положительным и уже 3 года игра разрабатывается на базе CS GO.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 Зайдя в главное меню, сразу становится понятно, что ребята используют все современные навороты из оригинальной игры. Тут и интерфейс панорама UI, и умная система компенсации лагов и расширенные настройки, однако команда разработчиков решили на этом не останавливаться и на уже крутой скелет стали наращивать свои прикольные финтифлюшки. К примеру, они полностью переписали графический рендер и шейдинг. То есть буквально то, как игра выглядит. И по сравнению с CSGO, это просто небо и земля. Тут тебе отображение ног от первого лица, и всякие крутые эффектики, и улучшенная система партиклов, и динамические облака, и система динамического освещения со сменяемостью дня и ночи, и многое, многое другое. Чего уж говорить, основного козера игры зовут Дмитрий, и он написал почти что полноценную научную статью на 50 страниц о том, какие технологии они умудрились реализовать в Мильтри конфликт Вьетнам. На мой взгляд, результат говорит сам за себя: ведь помимо козинга, за реализацию графических эффектов отвечает Gunship Mark II. Создатель нашумевшего М-мода для второго Half-Life, а, который выводит графику игры, вышедшей в 2004 году, на совершенно другой уровень. И так же как и в М-моде, если вам не нравится какой-то особенный эффект, вы можете его запросто настроить или полностью выключить. А список крутых ребят в команде только начинается. За левел дизайн отвечают от док. Yakuza, GD40, Слимек и Роялд. создатели официально добавленных карт из CSGO по типу Anubis, Вайнярда, Байта и многих других. Второй крутой кодер фикул отвечает за инструментарий для разработчиков, и если вы вдруг не знали, он буквально недавно релизнул Hammer++, который переносит множество функций для создания карт из второго сорса на Первый. То есть в целом над проектом работают совсем не дилетанты. Это настоящие профессионалы, которые хотят сделать игру, в которую самим хотелось бы играть. И это особенное отношение к разработке чувствуется буквально в каждом мегабайте. Я тестирую МКВ уже более года и видеть, как твой фидбэк напрямую влияет на развитие проекта, очень круто. Геймплейные тесты проводятся буквально каждую неделю, и любой из таких плей-тестов может привести к появлению новых режимов идей или даже оружий. Несмотря на то, что игра все еще находится в ранней альфе, у нее уже есть полноценная вики страница, где описан общий лор игры, классы игроков, локации, режимы и оружие. На данный момент в игре две команды, вьетконги и армия США, но потом планируется больше. Шесть классов, которые грамотно сочетаются между собой и более 90 видов оружия. У каждого класса есть доступ только к определенным видам основного и дополнительного вооружения. Кто-то должен быть штурмовиком и расшить точки с подствольным гранатометом, кто-то медиком и раскидывать амуницию или там аптечки всякие, кто-то инженером с дробовиком устанавливая мины, кто-то снайпером, охраняющим точки, а кто-то пулеметчиком, стреляя во все стороны на подавление. Однако, так как игра сделана на базе CS:GO, можно проворачивать крайне необычные тактики, просто выбрасывая или подбирая оружие других классов. Стоит отметить, что разработчики уделяют особое внимание проработке оружия. Анимациями и моделированием занимались ребята, которые интересуются реальными прототипами. Так как всякие мелкие детали, действия, хватка, вот эта логика перезарядки или работы автоматического оружия воспроизведена настолько детально, насколько это возможно. Помимо выбора классов, можно кастомизировать еще и внешний вид вашего персонажа, то есть цвет камуфляжа, головной убор и аксессуар на лице. Причем у некоторых предметов есть практическое применение. К примеру, какой-нибудь противогаз... По может избежать отравления от газовых гранат или дыма, а какой-нибудь лесной камуфляж логичнее всего надевать в джунглях, просто для того, чтобы слиться с окружением. Вектор, в котором сейчас развивается CSGO и будет развиваться милитари конфликт Вьетнам, совершенно разный. С каждым годом создавать моды для Counter-Strike становится все сложнее и сложнее, так как разработчики буквально обрубают всю кастомизацию с целью сохранения соревновательной составляющей, когда МКВ как проект буквально вырос на руках у мозеров. И в первом же публичном релизе планируется полноценная поддержка воркшопа. И я не имею в виду вот эти обрезанные инструменты из CSGO, где можно загружать только карты и скины. Я говорю о полноценной поддержке воркшопа, как в каком-нибудь Left 4D 2, Гаррис моде, The Biden of Isaac или Don't Starve. Ребята понимают, что скорее всего не всем игрокам понравится стилистика Вьетнама. И они усердно работают еще и над инструментами, которые позволят создавать свои моды и даже полноценные игры на базе их итерации движка. Официальные сервера игры будут работать под защитой от изменений, то есть такая чисто ванила от разработчиков. Однако на серверах комьюнити вы без проблем сможете заменять модельки, текстуры, виды и характеристики оружия, создавать новые игровые режимы и многое многое другое. То есть полноценное портирование геймплея КСГО это всего лишь вопрос времени. К примеру, прямо сейчас за кулисами уже Разрабатывается два больших комьюнити режима: первый в сеттинге зомби-апокалипсиса, а второй во Вселенной Звездных Войн. И все это не будет работать на каких-то левых серверных плагинах. Это будет нативная поддержка внутри самой игры. Что еще более важно для многих из вас в игре не будет никаких микротранзакций. Купил игру один раз за 20 баксов или же 500 рублей по региональной цене и все будущие DLC добавляются абсолютно бесплатно. Релиз в раннем доступе Steam а запланирован на 26 ноября этого года и на старте сразу будет поддержка наших языков и СНГ-шных игровых серверов, ссылку на официальный сайт игры и дискорд сервера где можно пообщаться с разработчиками найдете в описании. Обязательно посмотрите прошлое видео где я в очередной раз рассказывал про сливы CS:GO на Source 2 и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся.